Всем привет дорогие друзья, на удивление с вами Закар и я придумал новую рубрику, где мои в виде подписчиков пытаются убить меня и получить за это хотя бы минимальный донат, например, в 100 рублей, потому что пока что я сейчас не особо популярный, я денег не получаю, я это делаю на добровольной основе за деньги, которые у меня сейчас есть, получается, сражались за 100 рублей и получилось довольно необычно и неожиданно, собственно, это новая рубрика, здесь она вам зайдет, так что... Приятного просмотра. И учись, Просто, я не хочу не просто поэкспериментировать. Давай, енот, давай, давайте ну, играть, давай. если давай, я давай буду, буду стримить, ко мне тоже будут добавлять соседи, как? Не знаю, я просто предложу, так вот. Да, а енот, я, я, буду... я хочу тебя убить, я хочу тебя убить. Давай, начинай. Ребята, мне уже не сердится, у меня руки 3, все. У меня руки все. Два, два, раз. Ребята. Девочки мокрые, енот. Спасибо. Ладно, Подождите, стойте, давайте я скажу. Народ, ты в мегатую. Косуй... Этот... Вы меня рокки, не уйдете. Рокки, рокки прячься. Рокки прячься. <рес> короче, дайте мне время спрятаться, я специально сейчас в люк прыгну, чтобы спрятаться. И... Ну, короче, вы поняли. А? Иди сюда. Опа, опа, опа. опа. Мои, ру Это мой мои руки будут Это мой твоей навы. крови. Ты О, мой, будешь блядь. страдать от моих рук. На моем ноже будет твоя кровь. Иди Уйди. сюда. Иди сюда. Так, ты хоть меня, если что, нельзя. Локси, если что, да, давай ты не будешь в люках прячься, давай. Я не прячу в люках, не, я один раз прятался на третьем этаже и спустился на второй этаж, все. Да, да, да, потом, потом, потом они тебе отрежут, ну, у них еще У меня зависло, у меня зависло, я перед, дайте народ, если кто слышит, дайте перезайти, у меня зависло, надеюсь меня не убьют, это, это жесть. Амлаки. Просто, кто слышит, дайте мне перезайти, не трогайте. Дайте мне перезайти, у меня залагало, я двигаться не могу. Если я вылечу, будет Сейчас буду. Так, все, я вернулся, спасибо, что за голосование, скипаем. Короче, свет вырубай, и то есть мы тебя должны в темноте убить. Окей. Стрим, это же типа деньги. Да, только не стрим снайперите. Ну да. Пепли. Не надо. А давайте мы убивать и будем с енота. Это надо же постараться а что-то. Охотная нота? Нет! Нет! Это ГГ. При мне. Опачки. Я сокращаю идеально, ты видишь просто? Я уже у тебя на хвостке. Ты сокращаешь, да? У меня оранжата больше, чем у тебя, мужик. Точно. Понимаешь? Жадки, видимо, за скамели, Енот сам себе задумал сейчас, сам себе задумал. Простите, но енот. Да... енот, прошу тебя, прошу тебя, давай еще раз, я хочу тебя убить не на деньги, прошу, не хорошо? Убить. Играем сейчас не на деньги, ну просто понимаешь? Да, Мораль всей басни такова. Хочу тебя убить. Жадность Фрая разгубила. Вот как-то так вышло. Я на самом деле даже удивился то, что я вообще выжил. Думаю, эта рубрика будет более постоянной на моем канале, потому что надо развивать свой канал, тем более я начал играть постоянно в Сасмикс. Благо, с КС и прочими играми у меня не удалось, поэтому как вариант можно сделать так. Всем спасибо, кто был сейчас на стриме, о, на стриме на видосе, <laughs> и на стриме тоже. Это, кстати, довольно странно получилось, то, что я был еще и убийцей в это время, но удача была таковой. В общем, всем спасибо, кто сейчас э, у нас на стриме. Мне было приятно со всеми вам поиграть. А также спасибо всем, кто э, поддерживал меня. Но меня убили. Всем пока.